Здравствуйте, меня зовут Александр и я частный консультант по работе с маркетплейсом wildberries.ru В свое время очень мощным толчком для меня, чтобы я вышел на Wildberries, послужил один удивительный факт Я нашел, что там на Wildberries продается мешочек с Суздальской землей Замечательно, поразительно, гениально меня настолько возмутил этот факт, что ребята продают просто ересь неимоверную, что я решил однозначно выходить на Marketplace. Для вас мы сделали актуальную подборку смешных и безумных товаров на Wildberries. Поехали! Вы можете остановить видео и сканировать qr код. И перейдете на сайт Wildberries и увидите, что эти товары действительно там продаются. Thank you. если они успешно продаются, то это значит, что вам нет причин не выходить с вашим товаром на Wildberries уже сейчас. А для того, чтобы справиться с этой задачей быстрее и меньше ошибок допустить на пути выхода на Wildberries, обращайтесь к нам на сайте Wildberries Consult. Можно заказать консультацию или посмотреть некоторые полезные видео, которые доступны всем бесплатно. Удачи и хороших продаж на Wildberries!